Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим разговор о главной книге марксистской теории Капитале Карла Маркса Которая, конечно же, одновременно является И, наверное, одной из самых важных книг для понимания того Что вообще происходит в современном мире И в той форме общественно-экономического существования В котором мы все имеем счастье проживать И, наконец, сегодня Маркс раскроет нам Величайшую тайну всего капиталистического способа производства. Тайну, над которой безуспешно бились столетиями представители буржуазной политической экономики. Поговорим и сегодня о теории прибавочной стоимости. Напомню, что в предыдущих выпусках мы установили, что капитал это стоимость движения. Самовозрастающая стоимость. То есть капитал не был бы капиталом, если бы не... Возрастала эта самая стоимость. Но откуда берется эта новая стоимость? Мы опять же выяснили, что она не может взяться нигде в процессе обмена. Никогда обмениваются эквиваленты, ни даже когда обмениваются неэквиваленты. Однако наш счастливый капиталист обнаружил, что существует такой товар, потребительная стоимость которого обладает уникальным свойством создавать новую стоимость. И этим товаром является рабочая сила. И вот он купил рабочую силу, которую ему на рыночных условиях продал рабочий, и начинает ее использовать. То есть использовать потребительную стоимость рабочей силы. А использование потребительной стоимости рабочей силы называется просто труд. И вот поэтому Маркс переходит теперь к анализу труда. Однако перед тем, как повести разговор о том, как труд происходит конкретно при капитализме, Маркс отмечает, что трудились вообще-то люди задолго до появления капитализма. Труд ⁇ это вообще вечное условие человеческого существования. А значит, перед тем, как разобраться, как труд... Функционировать при капитализме нужно поговорить о том что это вообще такое и что как он устроен независимо от капитализма иными словами как трудовая деятельность осуществляется при абсолютно любой общественно экономической формации и в первую очередь в этом отношении труд это некое взаимодействие между человеком и природой некий обмен веществ между ними то есть человек Преобразует вещество природы, являясь, в общем-то, сам частью той же самой природы. Однако мы знаем, что многие другие животные тоже как-то преобразуют свою среду обитания. Пчела строит соты, а паук плетет паутину. Но Маркс отмечает, что самая лучшая пчела и самый лучший паук тем отличаются от самого худшего, скажем, архитектора или самого худшего ткача, что у архитектора или ткача образ того предмета, который будет создан, продукта его труда, до его создания уже существует в голове. Иными словами, до того, как продукт труда будет реализован материально, он уже существует идеально. Иными словами, трудовая деятельность человека представляет собой целесообразную сознательную деятельность. И вот в этой самой сознательной деятельности целесообразный Маркс выделяет несколько моментов. Во-первых, это сам процесс труда, в ходе которого человек как раз целесообразно преобразует окружающую действительность. Но и это очень важное замечание. Маркс говорит о том, что в процессе труда человек не только изменяет окружающую действительность, человек изменяет самого себя. И тот человек, который существует сегодня, это результат Тысяч поколений людей, которые осуществляли трудовую деятельность в истории человечества. Во-вторых, следующим моментом в процессе труда является предмет труда. То есть та область действительности, на которую направлена трудовая деятельность. В простейшем виде это некая часть природы. Да? Например, когда мы там, ловим рыбу в реке или там, рубим... Дрова в лесу. Но, как правило, в современном производстве это не просто природа, а преобразованная уже человеком природа, то есть некий сырой материал. В-третьих, третьим моментом является такая вещь как средство труда. То есть, как замечал еще дедушка Гегель, человек не непосредственно преобразует окружающий мир, оставит между собой и этим миром нечто среднее, некое последующее звено, то самое средство труда. Это может быть, опять же, предмет природы, например, камень или кусок дерева, да, дубина, но, как правило, опять же, он происходит, происходит некое изготовление этих самых орудий труда. И на самом деле, Макс опять же делает здесь важное замечание, что развитие вот этих самых орудий труда, средств труда, на самом деле, гораздо важнее для нас, чем развитие продуктов труда. И не случайно именно антропологи, например, восстанавливают прошлое человечество, да, до исторического, не... По каким-то продуктам труда, а в первую очередь по развитию орудий. Именно орудия труда позволяет нам понять степень развития производительных сил того или иного общества. А из развития производительных сил этого общества сделать необходимое заключение о тех общественных отношениях, которые в этом обществе существовали. Ну и наконец, все это объединяясь в процессе труда, оседает в виде продукта труда. Ну или выражаясь философски, процесс оседает в предметности. И вот в этом самой предметности, в продукте труда, реализован весь этот процесс. Что характерно, все эти элементы, все эти моменты находятся в постоянном диалектическом взаимодействии. И они, каждый из элементов может одно время выступать в качестве продукта труда, а потом выступать уже в качестве средства труда. Ну скажем, если мы занимаемся такой трудовой деятельностью, как откармливание свиньи, то эта самая свинья у нас, во-первых, является... Собственно, нашим продуктом труда. Потому что та свинья, которую мы имеем сегодня, это результат долгой тысячелетней трудовой деятельности человечества. В живой природе, вот естественно, она такая не бегает. Во-вторых, это на самом деле предмет труда, потому что мы как раз ее откармливаем, пытаясь преобразовать ее во что-то новое. Ну и, наконец-то, средство труда, так как мы производим попутно такой продукт полезный, как навоз. Таким образом, каждый вот предмет он выступает на самом деле в процессе производства в самых разных ипостасях. Но теперь перейдем же и от того, как труд происходит в любом обществе вообще, к тому, как он конкретно происходит в капиталистическом обществе. То есть, когда наемный работник продает свою способность к труду капиталисту. И здесь два главных, на первый взгляд, отличия. Во-первых, Наш весь процесс теперь контролируется капиталистом. Именно капиталист соединяет вместе рабочую силу, средства производства, обеспечивает рабочую силу средством к существованию. И таким образом именно он полностью руководит процессом производства, и именно он его полностью организует. А во-вторых, что еще более важно, продукт труда принадлежит капиталисту. Ведь капиталист приобрел такой товар, как рабочая сила, и с тех пор... Он пользуется этим товаром, как любым для другим товаром. А соответственно, то, что производит эта рабочая сила, тоже по всем правилам принадлежит теперь уже ему. И в результате у нас происходит совершенно новый процесс. Ведь при капитализме процесс труда одновременно является не просто процессом труда, а процессом возрастания стоимости. Когда мы имели дело с процессом труда, это был процесс предельно конкретный. Он, нам нужно было произвести конкретную потребительную стоимость, конкретную нужную нам вещь. Преобразовать природу так, чтобы она была нам полезна или приятна. Но при капитализме главная задача это процесс возрастания стоимости. То есть труд приобретает сугубо количественные характеристики, а потребительная стоимость важна для капиталиста, лишь как носитель меновой стоимости. Капиталисту не важно, что конкретно производить, главное, чтобы это давало ему необходимую стоимость. Ну а сам да, процесс труда является сугубо количественным теперь процессом. И стоимость тех средств производства, которые закупает капиталист, как и стоимость продукта труда, она определяется ровно одним. Необходим для их производства рабочим временем. И вот капиталист закупил да, определенные средства Труда, средства производства. Да, он закупил определенный, скажем, сырой материал. Он закупил определенные, да, станки, инструменты и так далее. Вот, скажем, захотел он производить пряжу. И для этого купил хлопок и веретено. Но в результате стоимость хлопка, в результате этого процесса, полностью перейдет в стоимость итогового продукта. Как, кстати, и стоимость туда перейдет веретена? Только постепенно. Ну, то есть, если, например, веретено можно использовать продуктивно 100 дней, то за каждый день одна сотая стоимости веретена будет, собственно, переходить в стоимость итогового продукта. Правда, есть условия определенные. Во-первых, в результате процесса труда должен получиться такой продукт, который будет представлять свою потребительную стоимость. То есть, если у нас продукт труда, процесс труда не получился и получилась какая-то дрянь, то никто это просто не купит и стоимость свою капиталист не отобьет обратно. Она к нему не вернется. Ну а во-вторых, в стоимость будет включаться лишь общественно необходимое рабочее время. То есть, например, если у нас капиталист какой-то самодур и решил для производства пряжи купить золотое веретено, вот так выпендриться решил, то в результате стоимость пряжи не изменится, она будет такая же, как произведенная самым обычным веретеном. Ну да, вот у нас стоимость перешла, однако стоимость еще и добавляется, добавляется трудом рабочим. Как мы выяснили с вами в прошлый раз, стоимость рабочей силы, то есть того носителем чего является этот рабочий, да, она определяется стоимостью средств необходимых для его существования. Которые опять же определяется необходимым для его производства рабочим времени, Средним общественным рабочим временем. И вот что происходит. Допустим для воспроизводства собственного существования рабочему необходимо продуктов, которые, в общем-то, представляют собой эквивалент 6 часов рабочего времени. Соответственно, рабочий получает вознаграждение за свой труд в, как раз в объеме этих самих 6 часов. И вот рабочий работает 6 часов на производстве и получает, обрабатывает какое-то количество хлопка, получает какое-то количество пряжи. И стоимость полученной пряжи равна ровно стоимости всего, что на нее затрачено. То есть стоимости сырого материала орудий производства и, собственно, заработной платы рабочего. И в результате что получилось? Капиталист получил просто в собранном вместе концентрированном виде сумму стоимости, которую затратил на процесс производства. Он возмущен. Как же так получилось? Зачем я старался? Ну и капиталист начинает выдумывать различные теории, почему ему полагается больше. Но в этом горячо поддерживает буржуазная политическая экономия. Вот очень красиво Маркс иронично эти теории обсуждает. Ну, во-первых, капиталист нам заявляет, что вообще-то он проявил некую сдержанность, некую бережливость. Ведь он мог под, э, вот те средства, которые у него имелись, потратить просто на собственное личное потребление. Да? Например, он мог все это пропить, проесть и прогулять. Он же это не сделал, и вот за бережливость ему полагается вознаграждение. Да, молодец, говорит его Маркс. Хорошо, но если бы ты, конечно, потратил это, ты бы не получил назад вложенную тобой стоимость. То есть ты бы просто ее действительно потратил. Но от того, что ты ее сохранил, никакая новая стоимость не появилась. Вспомним, что ранее мы обсуждали такого персонажа, как накопитель сокровищ. такой скупой рыцарь, который просто свою стоимость закапывает в землю, в виде золота. Он же тоже бережливый, очень бережливый, еще бережливее капиталиста. А толку никакого нет, стоимость новая не прибавляется. Ну тогда наш капиталист говорит, что вообще-то я же оказал всем и обществу, и рабочему услугу. Я организовал производство, я обеспечил рабочего средствами существованию. Я все это собрал, без меня бы этого ничего не было. За эту услугу понадолагается вознаграждение. Ну опять же, молодец. А знаешь, ты оказал рабочую услугу, а он тебе тоже оказал услугу. Он расплатился с тобой своим трудом. И общество с тобой расплатилось, и ты получил эквивалент, как при любом эквивалентном обмене. Тогда он выдает. Просто железный козырь. Да? Наш капиталист говорит, что вообще-то он затратил труд определенный. Ведь это все довольно сложное занятие. Нужно организовать производство, контролировать производство. Кого-то это лучше получать, кого-то хуже. Это трудовая деятельность. Причем весьма квалифицированная. Опять же, молодец. И за это тебе полагается вознаграждение. Часть того, что получает капиталист, это действительно вознаграждение за его личную организацию, Труда рабочего, то есть организацию производства, то есть, в общем-то, за организаторскую деятельность. Но в этом смысле можно посмотреть на таких персонажей, как надсмотрщик, например, работающий на капиталиста. Или просто капиталист ведь может взять и нанять руководителя предприятия и сам не руководить этим предприятием. И вот они будут получать эту зарплату. А что же тогда будет получать капиталист? Но, Марс говорит, ну, мы тут с вами понимаем, что капиталист уже хитро ухмыляется. Он-то на самом деле отлично знает, откуда берется та стоимость, которая ему достается в качестве прибыли. Дело в том, что капиталист покупает такой продукт, такой товар, как рабочая сила. Но, как и любой товар, рабочая сила имеет потребительную стоимость и меновую стоимость. Покупает он рабочую силу по ее меновой стоимости. А вот потребляет он ее потребительную стоимость. То есть он покупает некую застывший труд в виде вот того рабочего, его средств существованию, а получает живой производительный труд. Что это значит на практике? А на практике это значит, что на самом-то деле рабочий, да, ему нужно 6 часов для восстановления самого себя, так, как существа живого. Но это не значит, что он будет работать 6 часов. И действительно, придя на завод, наш рабочий с удивлением обнаруживает, что средств производства почему-то имеется не для 6, а, например, для 12 часов рабочего времени. И работать он будет все эти 12 часов. А это значит очень просто. Это значит, что на самом-то деле процесс возрастания стоимости, это просто-напросто процесс образования стоимости, продолженный после определенного момента. Это происходит, на самом деле, то же самое, что и при старом добром феодализме. Только раньше, скажем, наш крестьянин какое-то количество дней работал на себя, какое-то количество дней работал на барина. А теперь, конечно, рабочий работает, и нигде ему не, зв не звонит посреди дня такой звоночек, да, что, а вот теперь ты раб раньше ты работал на себя, а теперь уже работаешь на хозяина. Такого не происходит. Однако, по факту, имеет место именно это. В этом и есть разгадка. Всего капиталистического способа производства, разгадка той самой прибавочной стоимости, благодаря которой и происходит самовозрастание капитала. Дело в том, что та самая прибавочная стоимость, это всего лишь неоплаченный труд рабочего, ни больше и не меньше. И поэтому капитализм нельзя лучше, нельзя его избавить от эксплуатации какими-то внешними реформами. Вот знаете, там у нас может быть там неправильный капитализм какой-нибудь, там коррумпированный. Вот все исправим, все станет хорошо, не будет никакой эксплуатации. Нет. Марс показывает, что идеально работающий капитализм под по всем железным правилам рыночка. Он в результате основан ровно на одном, на той самой эксплуатации рабочей силы. И эксплуатация эта закончится не раньше, чем закончится сам капитализм. Ну, чего нам всем, наверное, и пожелаю. Ну, у нас на сегодня все. Оставайтесь на связи. До новых встреч.